Ох, на эпишены. На.. Денег-то нету. Надо бы за грибами. Эх, пил грибы. А Сенник-то где? Нихуя! Да, ну, на... Эх, Сенька! Поехали за грибами! Эх, машина! Пока не еб, не закроется, блядь! Э, может в лес пойти? О, в лесу. Пойду-ка за грибами. Блядь, заблудился. Бабочки, ах ты А грибов за нихуя, а? Блин, у меня сейчас волги-то съедят. медвежий капкан попал Я что-то вижу! Походу я потерялся мы из Америки поставляем... Я в Америке оказываюсь. Поверь. Где тебе, блядь? Иди меня, пожалуйста? Где что ли, блядь? Можно я поеду? Садись, блядь. Да, блядь, все там криза. Блядь, ладно. Вот Блад, а то выставке? You know. Я знаю! блядь, за Гандом стоит! Ты, блядь, типушил, блядь, блядь! Полно нахуй, бля, дай тебе. Со всеми м, так надо, нахуй. Спасибо, помёртый мой. Пока. Иди ты нау! Вот Э, и прочитаю. Эээ, гибли. Чего? Блин, долбоёб. Украину прилипался, блядь.